Когда ты видишь вот это, тебе становится приятно на душе, первое место. Ну а когда ты видишь вот такое, тебе уже не до веселья, тебе становится страшно... Ты не знаешь что делать И это Бавария, сука Это Бавария в полуфинале Кубка Германии Народ, всем привет Это продолжение карьеры за свой клуб У нас сейчас будут игры чемпионата На стриме мы проходили Кубок Германии Закрыли трансферное окно Это все вы видели в прошлом видосе Я там делал нарезку Вольсбург обыграли, обыграли Гамбург И обыграли Баруссию Менхенглагбах Не буду больше в принципе играть сезон то есть это все у нас будет на промоточке. Буду отыгрывать только кубок. Ну и перед кубком сыграю еще какой-нибудь матч для разогревчика. Ну и там, если получится пройти Баварию, то будем еще играть в финале. Если нет, то перейдем сразу к концовке сезона. И будем делать летние трансферы. То есть получается, да, за сегодняшний видос мы закрываем полностью сезон. И начинаем новый с новыми трансферами. В надежде продать Криштиану Роналду. И закупить себе состав. Также, кто не видел предыдущий видос, мы подписали Афифа свободным агентом. Мы подписали себе Васлика, 80 рейтинг. Очень прикольный челик, нам он очень пригодится. Также мы подписали себе Мадибо. 67 рейтинг, опорничек, но при этом 82 пейс на заменку. Это будет самое лучшее. И вот я думаю сейчас делать небольшие перестройки. Поставить Мартина на ЦПшника, Майера поменять на вигу. Вига будет сапничком. И сюда поставить Леона. Также из тех, кого мы добавляли, получается, непосредственно в список трансферов на стриме. Хлозек. Это все, кого рекомендовали мне подписчики, кто сидел в чате, все, кто писали, тех я и добавил. Но ну, на товарыш. Там вообще писали другого товарыша вроде бы, но я не нашел. Нуса, Инасио, Гордон, Черки, Маукоко, но он уже перешел в Челси. Декеталар, Бисчев, Райбиген, Олрич, Ильяс, Забарный, Мбамба, Попов, Делап, Пепи, Шейт, Виллок, Нкетти, Мирети, Долан, Гюллер. Поборемся мы за них в летнее трансферное окно, сейчас денег у нас нет. Итак, 14 апреля, промотка закончилась. Два матча выиграли, 4-3, 2-0. Посмотрим, что было в марте месяце. Два поражения, три победы. Шикарно. Еще победа в дерби против Баруси 2. второй. Ну и февраль. Месяц ступа из побед. Вообще шикарно. Предложение по трансферу за Нойман. 32 года, 64 рейтинг. Хотят за него 420. Принимаем. Так, по результатам. Мы на первом месте. Ой, какой у нас отрыв. 78 очей. У второго места 59, все это 100% выход с группы, с группы, с этого турнира, с первого места, по-любому. Так, ну что, переходим к матчу с девятым местом. Состав резервный, перед матчем с Баварией мы как бы должны подготовиться полностью, немного отдохнуть нашим ребятам, дать требуется. Так что сыграем резервным составом, потом перейдем к матчу с Баварией и будем надеяться на то, что сможем одержать победу. Фишер, Хас. Мадибо, Блядь, переводик не вышел такой Не нужно было отдавать Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Выход за вратаря Пиздец, блядь Паласио забивает Вокт вообще не справился Фишер лучший Сыграл отлично На Леончика Леончик, просто бежать Леон, решай Леон, решай лучший Мартин хорош, сравнивая счет, ли он сделал все для этого гола. Так, здесь в центре мячик. Гроб лучший. Мартин. Мартин не развернулся, не дали, не дали. Боже, Мадибо просто лучший. Передачка, Клейн. Клейн. Клейн, решай, просто Клейн лучший. 2-1. Справляемся все-таки без Креша. Хас на Хорна закидываем. Клейн. Хорн, как разогнались Убрал, убрал Убрали Мартин ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух. Все, герой Это наш герой Как мы раскатали, боже Ой, гроб лучший Ух, ждем Ждем чего-то Мартин, ой, как, как увидел, как увидел Здесь убрать Клейн, Клейн, решай, лучший Просто все лучшие. Дубль Клейна. Так ну что, матч подходит к своему логическому завершению. 4-1 мы одерживаем победу, так что можно, в принципе, постепенно переходить к матчу с Баварией. Ой, предматчевая конференция полуфинал кубка, ребята. Страшно пиздец, Бавария будет приезжать на наш маленький стадиончик. Давайте предматчевая конференция. Как вы справляетесь с грузом ответственности за матч против Баварии и Мюнхен? На команде лежит большой груз ответственности. Игроки это знают, тренер это знают. Мы сосредоточимся на игре и приложим все усилия. Для начала хочется поздравить вас с победой над клубом «Виктория Кёльн». Что скажете о настрое команды перед следующим матчем? Мы смогли добиться важной победы в матче против Кёльн. Игроки выйдут на матч с клубом «Бавария» с хорошим настроением, и это здорово. В последнее время ваша команда находится в прекрасной форме. Как вам кажется, вы сможете сохранить эту форму в предстоящих матчах? В последних матчах мы добились прекрасных результатов, но успокаиваться рано. Впереди нас ждут трудные игры, но если мы продолжим такую же качественную игру, то мы там всего добьемся. Спасибо, на этом вопросы закончились Вам тоже спасибо Смотрим состав Нойер, Лукас Арнандес Пау Торрес, походу Данила, Таварньер Кимих, Горецко Сане, Мюллер, Каман И Анхель Корея И у нас Васлик Вебер Гроб, Кух, Хас, Кух, Мадибо Мартин, Афиф, Роналдо И Вега Боже, это очень страшно Сейчас должна пойти эпичная Музычка, сейчас вся ответственность На нас, ребята Выигрываем Просто лучше, вот она Разминочка наших ребят Здесь получается Афиф, Роналду, Вигай Гроб стоят, ну по идее это Афиф, я не знаю с геймфейсом он или нет И здесь разминка Горецко, команд Мюллер и Кими. Боже, это сильно жестко. Наш маленький стадион где-то посреди леса в окружении медведей встречает матч полуфинала Кубка Германии нашей команды Viber FC против Баварии Мюнхен. Кух и Мюллер выводят команды на футбольное поле. Нужно посмотреть, нужно все посмотреть. Даже, даже табло такое ощущение, что там циферки сами меняют. Но мы прошли серьезный путь. Боруссия, Гамбург, Вольсбург, теперь Бавария. Но Бавария это, конечно, намного другой уровень. Это тебе не гамбургер. Ох, все с геймфейсами. Мюллер, Нойер, Таванье. Ладно, это мы уже все видели. Переходим к матчу. Или они подписали себе Тео, потому что бородатый. А Лука Эрнандес, он не бородатый. Лерой Сане, Лерой Сане, лучший Вебер. Не отвлекаемся на фамилии Горецко. Мюллер, офсайд. Фу-ху-хуй, боже! Страшно, страшно, страшно, страшно. Мадибо, всегда на месте. Каман! Каман! Каман! Нет! Выносить! Выносить просто! Кух лучший! Криш головкой сыграй! Мартин! Мартин, запускаем! Алексис свига! Алексис свига! Навес на дальнюю! Навес на дальнюю! Офиг! 1-0. Фух, контратака быстрая. Только так мы сможем играть против Баварии. Только так. Каре. Лукас Эрнандес. Это не Тео. Нет. Ай-яй-яй, Томас Мюллер сравнивает. 1-1, 29 -е. Упустили его, упустили. Мартин. Афиф. Афиф убрать. Еще одна. Кух. Кух. Кух, пас, Боже, звезда наша. Звездочка наша показывает сердечко всем. Хорошо, Вега. Тут-то Ванье что-то на фланге забыл. Совершенно другом, ненужном. Закидушка лучшая. Вега, решай. ай яй надо было выкатывать на Мартина, на пустые прямо. Ай-каре, Горецко, закидывает. Нет, Кингсли. Нет, ну боже ж мой, Горецко, только заговорил за тебя. Ну боже, Васлик, ну ты же ж мог что-то сделать. Хорошо, Кух. Нет, команд Мюллер. Васлик лучший. Хорошо. Мартин. Мартин с мячом. Сюда Афиф. Афиф. Алексис. Мартин. Бежать, бежать. Вижу Криша. Криш! Ой, боже ж ты мой. Криштиану, Криштиану. Гроб, гроб, пожалуйста. Просто... Не дать пройти ему, не дать пройти ему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, -ой! -нет -нет -нет -нет -нет -нет -нет! Васлик лучший. Горецко, спасибо, что ты не шел дальше. Вынести! Вынести! Ну нет! Ну что за хуйня! Ну, пиздец. Ну, пиздец, Горецка еще пальцем показывает. Но это несправедливо, почему именно так произошло, то что был шанс вынести мяч. Вот давай еще повтор посмотрим сейчас. Подача пошла, пошел удар. Вот здесь вот был шанс вынести мяч, но просто защитнику помешал Васлик. Афиф, лучший. Афиф, Афиф, Афиф. ну что это чё блять было повтор выкатывает на крыша криш бьет и ноер вытаскивает боже ж ты мой вега ну боже ж ты мой такой шанс опять был такой шанс просто выкатить дальше выкатить на марте на мартин, а мартин по-любому бы забил я в нем уверен 85 -е. мазрауи но ну, это все это все 24 или если бы в некоторых моментах мы бы не обосрались бы с реализацией может защита где-то повлияла как-то это все, это все, это 5-2. Вылетаем из кубка. Ну, это было ожидаемо в принципе. Самое главное, что мы показали достойную игру, то что мы смогли на равных противостоять Баварии. Ну, то есть что-то мы смогли против них сделать. Это уже круто. С учетом сегодняшнего поражения вылета из кубка, вы планируете вносить серьезные изменения в состав? Э, не будем торопиться с выводами. На ну, что? Пришло время завершать сезон. Чемпионами мы стали в нашей лиге. Полуфиналисты Кубка Германии. И все, так, в принципе, если посмотреть. 92 забитых гола, 41 пропущенный 90 очей а мы набрали. Ага, настроить клуб можно. Вот, клуб настроим по-любому. Нужно сменить формы. Так, в общем, на домашней форме я решил остановиться на вот таком варианте не знаю почему то мне нравится с воротничком так либо вот такая форма еще тоже красивая но по сути то же самое что и у нас было а это как-то немного отличается так что оставим вот эту то есть сюда можно даже спокойно либо вот эту впихнуть которая тоже понравилась мне либо вот эту я не знаю пока какая лучше Думаю, вот это пусть будет И выездная форма, точнее третья А вот даже пусть будет такая Как раз, как я и хотел То есть три формы сразу, которые я и хотел Денежки нам уже насыпали Хоть какие-нибудь Роналду 85-й уже, Вега 82-й Финансы 13 миллиончиков Так, трансфер номер листе. Я закинул себе Верди есть здесь Как бы довольно неплохой челик 30 лет Конечно, ему уже, но по сути он и бежит вроде бы как. И какие-то удары у него есть, передачи. Очередной какой-то фишер. Алонсо Маркус. Э, Адарамола. Вот это я не знаю кто, но как ЛЗшник тоже сейчас его изучим. Горначо есть. 69 рейтинг ЛФА ЛППП. 20 лямов нужно за Миретти. Карвальо тоже наши главные цели. но 72 уже. Стоит он 5, 5 лимончиков, то есть как замена Алексису Вига нормально будет, так же как и Гюллер. У него ловкость хорошая, баланс хороший и стоит он 6 миллионов. То есть в принципе я сейчас сделаю акценты на них, наверное подпишу сразу Гюллера. Вы хотите Леона плюс полторашку, контр-предложение, убрать игрока, предложить новую цену, ну давай 6500, окей. Это разумное предложение, отлично. Так, с Гюллером мы с руководством договорились уже. Осталось только его подписать. Начнем переговоры. Но предложим тебе 16, давай. Вот так вот. Подаем предложение. Достойное предложение, отлично. Гюллер в команде. Можно Мбамбу подписать, вот это я знаю точно перспективный. Про него много кто говорил, то что, ну, на стриме, по крайней мере, мне его рекомендовали несколько человек. Типа, возьми, подпиши его. 2.350 принимаем, шикарно. Все, сейчас контрактик, подпишем с ним и все. Отлично, достойное предложение. Мбамба у нас в составе. Теперь ждем продажи Криша. Так, что здесь у нас? Роналду. Роналду предложение по трансферу. Опа, Саутгемптон предлагает 70 миллионов, а мы можем запросить до сотки. Блять. Вау-вау-вау-вау-вау. А, еще хотите игрока обмена? То есть вы, вы мне предлагаете. Армела Белла Качапа за 12 лямов, плюс еще 70, то есть в итоге хороший ценник, тем более 75 рейтинг. Исходные данные, 74 рейтинг у него был изначально, может прокачаться до 83-го. Блин, это неплохо. Давай 80 и плюс Белла Качап. То есть в итоге за 92 лимона его отдать. И нормально будет. И на 80 лимонов еще скупимся. Потому что, ну, по сути, ЦЗшник хороший то, если так посудить. Возможно, мы обосремся. 7400. Ладно, давайте пока отложим, подумаем еще. Так, Белла Котчап. 12 лямов. Бежит при этом еще. 190 рост. И подает большие надежды. Так. Сколько вы за него потребуете, если я буду лично покупать его? Лямов 15 получается 85 лимонов. Если мне кто-то согласится купить Роналду за 85 миллионов, то тогда плюс-минус то на то и выйдет. Наверное, короче, соглашаюсь я на Роналду. 70 миллионов мы получим за Роналду, плюс основного центрального защитника. И нам останется вообще совсем немного улучшиться. И все вообще будет шикарно. Все, согласились. Роналду уходит, а к нам челик приходит. Я думаю, моуко, он поинтереснее. Прыжки получше, баланс получше, плюс качается хорошо. Это будет очень хороший трансфер. Замена на Роналду еще и на перспективу такая. Ну давай, 14-300, так 14 300. Все, нашли мы замену Криштиану Роналду. Это будет Маукоку, немец, который перебрался с Бундеслиги в Челси. Сейчас возвращается обратно в Германию, чтобы покорять сердца миллионов. 20 тысяч еще плюс. Давай исключим бонус и сделаем вот так вот. То есть все отлично молоко переходит к нам в состав трансферная политика на этом пока у нас закончится В следующем выпуске я еще продолжу подписывать ребят всем спасибо за просмотр за то что смотрели на то как мы играем против баварии за наши трансферы получается роналду продали